11 сентября, скважина номер один. Сегодня на первое и последняя. Завтра две скважины, послезавтра две скважины, после послезавтра тоже две скважины. Сентябрь, как обычно, сыпет заказами. Август такой самый глухой месяц во всех направлениях. вот Здесь будет дом строиться, он уже строится здесь. Работаем с генератором. Метраж здесь ориентировочно около 12 метров. Небольшой в этих местах бурили уже. Вячеслав с Александром. Поэтому как бы грунт известен. Метраж известен. Лишь бы а, грунт данного места не подвел. Я имею в виду сверху. Здесь а сейчас пока копали технологические лунки. Была куча хлама. Вот, земля просевшая. Видать, дерево было под землей, какой-то фундаментом. Лишь бы вода вся не ушла. Такое бывает. вот Воду взяли у соседа. Хорошо, когда люди хорошие, делятся. Не вредничают, скажем так, потому что люди разные бывают. Вот не дам и все. Друг, да мы заплатим тебе за воду, нет и все, не дам. И все, приходится искать другие пути обходные. Кто-то с собой привозит воду, многие бригады. Но это, как правило, когда бурят по 125 трубу на МГБУшках. Мы ездим на Ларгусе, поэтому ну не вариант с собой еще воду паскать. Проблема с водой, как правило, это в начале весны, когда бурение на дачах происходит, людям нужна вода, а поливную воду на дачах еще не дали, вот тогда проблема возникает. Но ну, там тоже свои варианты, у некоторых есть емкостя большие, с зимы, с весны их не сливают, вот, зимой там лед, к весне он тает, и вот тоже с, этого, с этой емкости вода берется. В общем, все бывает в бурении, интересная профессия. Приступаем к бурению. 11 сентября. Погнали. Оп. Слава, аккуратно не обрызгай никого. Давай, давай, давай, давай, красавчик. Вот молодец. Опыт. ЛДПР сейчас наберется. Ты ЛДПР. Ты за Жириновского? зеленовского я за тех кто платит, заплатит да да да ровно трубу держим ровно как обычно первая труба заходит криво и весь ствол вот она уже видно что криво зашла это наклонное бурение а чтобы метраж было больше конечно чтобы больше денег взять Да. какой хитрый буровик Опыт, ничего личного. Как делать деньги, мы знаем, да? да, да, да. Смотри, как косо а, труба зашла. Ну, я не вижу, Роман. Я... Можно. Ну вот, сейчас сколько есть труба, глины, каких-то камней непонятных, а потом песок, песок, песок, песок. В этих местах один песок. Ну, да. Окультуриваем себе участок, Сейчас в грязи не ковыряться. Ну-ка покажи нам песок Песок поглевочился Наверное, поглевочился Ну, пока не есть как Нет, не ты не будешь бурить, а как, как штанга падает Покажи -а -а -а -а -а -а, На глазах. Три метра Три метра, да витал, Водоупор Видно, цвет поменялся Вот ты представь, что мы будем на новом месте неизвестно не зеркало вода ага, воду закрываем сейчас, секундочку. так третья труба пошла под наклоном пошла глина то есть сверху был песочек потом глинка вот видно водичка у нас желтая но я не думаю что есть зеркало на на трех метрах ну, в принципе да здесь и камыши вот рядышком а мы еще ради интереса сейчас пробурим посмотрим 4, 5, 5. Вот песок был на 3 метрах. Иногда совпадают эти параметры. Песок первый и первая вода иногда не совпадают. Иногда вообще песка есть нету. Места, вот, как, там, есть район 30 метров песка сплошного песка. А вода только на 23 метрах начинается. Первая? первая? Ого. Ну а я в Энгельсе бурил. Да, открою, подожди. Оп. В энгельсе бурил там, в сторону Маркса есть деревушка одна по левой стороне. Там глина с самого начала. Глина плотная, без прослоек песка, даже не с углинок, до 28 метров, кажется, или до 30. А потом песочек начинается там метра полтора или метра водоносного. И зеркало там поднимается ну, около метра, около двух. То есть одна глина. Вот она, глинца идет. Сейчас пробурим да, замерим. Прослойки. Прослойками? Вот, он, он пробивается, пошел такой, значит, твердый, типа прессованный песок был. Ага. -а -а. Песчаник есть твердый, да. А -а -а. В нем тоже, кстати, вода бывает. Вот он пошел, вот провал. Ага, ага. Вот он, все, провал. Слоенный пирог, короче. Да. Все, провал. И... Глинный песочек, длинный песочек. Длинный песочек, длинный песочек. песочек есть а вот такой сайты, не, не мелкий не, не мелкий песочек ну соглинец нет мелкий мелковатый мелковат да, ага, так. так тряпочку У нас какая труба четвертая четвертая 6 метров будет будет 6 метров будет 6 метров ну давай погнали вот падает ага песочек песочек песочек песочек вот и отток пошел. Ну, здесь еще отток. Сам грунт такой, конечно, трещиновидный. Ну, меньше? меньше? Много, да? Ну вот сейчас не будем гадать, а замерим. Пробуем. Ну, вот вот, вот на 6 метров. Вообще, а, ну, здесь, вставать метров, сюда 4. можно. 4. <laughs> ну а, да, если, если метра три-два. Отлично. Ну-ка, что там у нас? Вот он кусочек, пошел. Песочек, ага. мелковат еще, вот, кусочек уже. Ну, вот он даже укрупняется. Вот да, да. Сначала мелкий вымывает, потому что он легче. Вот. Он. Да. Мелковат. Но ну, если без вариантов, то в него, вот. конечно, можно вставать. Вот покрупнее пошел, ага. Отлично. Пятая труба, да? Пятая? Пятая труба, песок. Давай, всего давай, удачи, давай, ага, давай, давай, всего давай. хорошего. Удачи вам построиться. Упор. Снова оттоки, снова песок, белый, уже песочек. белый пошел. Вода, кстати, такая сладковатая, вот я тут попробовал соседку. Она, она, она, она, она не воняет Он видишь, смело идет. Она более-менее нормальная. Да ты попробуй ее нехорошая, более менее какая бывает, блин, вонючая, да. и какая здесь сейчас. Да. Какая шестая труба? Да. Шестая да. труба, это будет у нас да. что, 9 метров, да? Да, 9 Погнали! Привет. Секундочку, оп! Сейчас с бочками волну. Напор здесь нормальный В Вот здесь частенько выбивает где меня дождь, где я знаю, где-то такище. Глина? Песок. Прессованный песок, да? Промарился, а тут песок, потому Ага, ага. Пошла труба. 9 метров. Я даже ничего не делаю. Ну понятно. Ты медитируешь. Ты уже боровой мастер 9-го дана. У тебя уже мысли, они сами заставляют трубу Опускаться ее И одновременно вымывает оттуда да, да, да. Поток твоих IQ -шечек. Вот опять оттоки идут То есть это о чем говорит, что весь песок здесь вода, водоносный Да, она опять нырнулась. Да, нырнулась сама Удаливаем ага. из бочки, чтобы добавить бентонита в бочку немножечко Потому что все равно Опасненько Опасненько. Диаметр э, фрезы небольшой, под обесинскую скважину, под разведочное бурение, поэтому э, не так сильно обваливается, все равно грунт при бурении. Ну, ка если правильно бурить, конечно, тут <модилы> хотя бы мал-мал замывать. <модилы> да, тем более глинот была уже, вода насыщенная немножко, можно в принципе не добавлять, но лучше добавлять все же особенно особенно на, на первых скважинах потому что чревато это все чревато. сейчас добавим бентонита даже не бинтонита какая что-то я купил какую-то там ой зовут какая называется какая-то какая там буровая кислота там или как ее назвать забыл название ездили покупали нам предложили вот я взял ну, что-то не особо мне понравилось. 500 рублей, маленький пакетик. О, Санек тут залепился. А, хотел, так, так. а, вот она, сейчас. Название ее. Биполимер, -ксант... Биполимер. Ксантановый смолы для песка. Вот так. Сейчас мы его и добавим. Ну да, он такой, в принципе. Я пробовал, разбавлял его в теплой воде в бочке. Столовая, даже много, ну, хорошая, много-много, она сильно разбухает. Да? <плодисменты> У нас все кусками будете. Что это у нас седьмая труба. Да. Один, а так что 1050 будет, да? О -о -о. <кх> да вот он, ну да. Вот. тоже можно обсаживать смело. Косточки, да? Косточки вымывай. Косточки, да. Мел, ну-ка, скажу. Ага. Хотя по троге не чувствуешь. Вот, начал. Ага, нормально. 10,50. Так, это у нас будет какая? Восьмая? Восьмая да, 12, 12 метров ровно будет. Сегодня в комментариях в ютубе кто-то спросил, а стяжки вы ставите на каком расстоянии друг от друга. Я написал 5 сантиметров, но вот Санек стоит больше здесь. Тут около 8 на 9 сантиметров. Я бы ставил бы почаще, конечно. Но Санек так ставит. Погнали. Давай, давай, давай. Здесь все песок. Согласен. нельзя, давай. Погнали. Опа! Восьмая труба. Дай долью сразу. Сейчас подольем, чтобы оттоки смотреть, чтобы вода устаканилась на одном уровне. Они а во время поглощения добавлять воду. Так можно запутаться. Кончился? Да. Это что? Глина? 150. Сори, у нас было. Сейчас 12 метров был 1050 также. Не глина. Песок прессованный у нас пойдет дальше. Вот. А падает? Так, Нормально. Поэтому, смысле, песок не поменялся. Сейчас посмотрим, что будет вымывать. Не, сейчас прессованный пошел песок. Так пошел христовый. Короче, 11 метров. Ну и все. Не лезь дальше. Здесь он и поглощение не такое мощное, как там Нет, было. Провал, опять. опять провал? Да. А, ее поглощение пошло. Да. Смотри, какое Ты хорошее. Прав... А все. все что-то там жесткое. Кости? Да, ну, Ну, давай еще тогда полкругу. Ну, давай чтобы... Сейчас, вот поглощение ну, Да, да, да только началось поглощение Да, надо вот. еще Вот он, да, потому что в начале штанги Там что-то не, не особо было хорошо в начале Вот он, Женька сейчас -то. только в конце пошло Да, да, да да, да. Вот. Вообще да, вот он, Да, Вот он, с мелом а -а -а. Твердая. Четко Сейчас еще пол трубы Ну и как, посмотрим, тут вот Ага, -а -а, вот мел, да Слушайте, мел. Я заложил. Так, 12 метров ровно. Пошел, метров ровно. Была видишь небольшая прослойка глины. Ничего страшного. Сенятка. Запах напредаст воде немножко. Да. Хорошего. Таснее будет. Да, вкуснее будет. Не, за песок вот, Не, нет, вообще. Нет, вообще, да, шикарный вопрос. Шикарный. Так что еще, едем еще пол трубы. Едем еще а что у нас? Девятая штанга. 13.50 будет. Да, да, да. да. метра в конце штанги Пол. все ну, хорошо нет, пошло. А, Отлично. Камень. Шуршит. Да. Шорши. Да. да и вода, видишь, такая беленькая стала. Обычно это либо от глины белой, либо от мела. Да, такое бывает. В рыхлом песке сначала труба заходит, а потом идет поглощение воды. Не одномоментно, а потом, после, как труба уже зашла. Вот как здесь О, сейчас. Все. Теперь сыпем... Отлично. Оп. <связывая> да. О, отлично. Вообще, бильный, а, бильный. Да. Отмеряем трубу. Как всегда, только начинаем чем заниматься, телефон названивают. Александр там нету, Славе он звонит. Тут, как назло, еще бензин кончился в этой. И... В Жеске генераторе как раз замывали скважину Сейчас сможет обвалиться все, блин Так, начинаем демонтаж штанг Короче, достаем штанги Видно? Видно Чуть повыше Садка произведена. Прокачиваем компрессор. Мы, может, водой продуем? Водой продуем? Отлично, да, уже светлеет вода, холоднеет. Все признаки, что вода пошла подземная. Потом многие спрашивают, можно без компрессора? Конечно, можно. Можно было сейчас прям сразу мотор поставить, и вода пошла, скорее всего. Но есть нюансы. Лучше мы прокачаем компрессором, поймем визуально, что пошла вода. вот заменим зеркало и тогда уже поставим насос. То есть со всеми водными мы уже будем ознакомлены. И уже будет проще понять, если маленький напор, если насос не закачивает, почему это происходит. А когда нету водных, человек ставит насос, что-то не работает, качает слабо, с перебоями. И вот он чешет репу и не поймет, что же произошло, из-за чего это. Начинает писать в комментариях, начинает писать... Задавать вопросы везде, где можно Вот, все Вода прокачалась Выключаем Все, светлая водичка Ставим насосик сейчас Пока выключаешь Первый запуск А, зеркало не замерили Все будет отлично, поверь. Не любите вы ли с Александра зеркала замерять, я понял. Я знаю, что здесь не глубоко. А он тоже так сильно говорит. Я знаю, я знаю. Я знаю это место. Раз в год и палка стреляет, я тебя понял. Это просто как бы уже. Да это уже вырабатывают с привычки. Нет, это место знакомое, я тебе говорю еще. 4-5 метров Курить вредно, кстати. Да, курить вредно, но полезно иногда. Нервы успокаивает, да? Нет. Рот занимает, чтобы не болтать, видишь. Понятно. Так, ну вот он, наш водонос. Ой, ух ты, ух, красота, красота. Включай. Первый запуск. Смотрим, как поднимет воду. Гоняет воздух. Воздух выходит, а за воздухом тянется струйка воды. Доходит до помпы, помпа меняет звук и идет водичка. Если, если до зеркала здесь метра четыре, то 4 метра воздуха надо, чтобы вышла. И вода с 4 метров поднялась до помпы. Все, труба опускается вон тогда, Обиссинская. Вода подходит. Клапану сначала ухолоднеет, а потом заходит в помпу и на выходе мы видим результат. Да, вот она пошла. С небольшими перебоями, все, закачал. Идем, встречаем, вон она. Все, скважина закончена, буквально час работы надеюсь ничего не упустил полный цикл я снял данные скважины идут принимать работу все идеально вода почти сразу светлая идет потому что глины почти не было все идеально скважина пробурена 11 сентября 11 сентября. Какой год это был? 2000-2001? Когда там эти здания-то рухнули в Америке? Как раз 11 сентября. Вот. Скважина пробурена. Все замечательно. Так, что еще по ней сказать? Но ну, единственный момент, что зеркало не замерили. Вячеслав с Александром, ну, не любят они этот момент. Говорят, мы все знаем, где какие зеркала, поэтому не замеряют. Ну, видно, по напору видно, что зеркало близко, метра 4-3. Но мне просто было интересно. Кисок был на 3 метрах, где зеркало. Ну, около 3-4 метров здесь по-любому зеркало стоит. Но опять же, это вот по напору определять это не то. Лучше, когда ты, ты знаешь точно. Взял, замерил и все. Вот. Так, теперь по поводу вопросов. Вопросов приходит масса. В Вконтакте, везде. В Одноклассниках, в Директе, в Фейсбуке, в комментариях на Ютубе. Просто на разрыв. А ответить всем не могу одномоментно. Так что надеюсь на понимание, ребят. Вот. Иногда начинаешь отвечать. Затягивается от переписка. То есть плавно перетекает в обучение в бурение с по переписке тоже на это нет времени. С удовольствием. Вот зимой иногда я этим занимаюсь. А сейчас этим Сейчас на это просто нет времени. Вот. Поэтому сейчас на сайте у себя я сделал раздел. Премиум статьи Там все ответы на все вопросы Которые могут возникать при бурении вот. Такое желание Кто не может найти информацию в интернете Кто не может найти информацию от кого-то Получить внятную То там будет все написано, рассказано вот, В данном разделе там Ссылочка будет под данным роликом Поэтому так. милости просим Данные статьи всегда будут пополняться так. Вот Ну как-то так, так. Все. все Даем пробовать воду Слайд пошел библиотеке вешать.